оттуда слушай просто ты, мне понравился я сейчас еду ну, ну по делам своему вот. как бы случайно просто обратил внимание вот тебя кстати голос... давай ты поезд пропустишь просто реально с неудобно общаться тем более он кстати вроде и зайдешь с него так давай немного еще отойдем потому что ну шумно очень как зовут я а как зовут? Я Максим. Ты, наверное, сейчас едешь с учебы куда-то домой с работы? Ты, наверное, ну знаешь, устала? Ну, смотри, просто как бы я такой тоже уставший вот. Но раз уж попался в такой случай, решил дойти пообщаться. А ты кем работаешь? Возможно, в каком-то ресторанном бизнесе? Да? Ну, просто тебе видно знаешь такая немного деловая такая Вот. а ты то есть ты с утра работаешь да просто я тоже у меня учеба была утром вот я такой много подуставший ну да давай сейчас номер запишу потому что я сейчас уже пойду скоро вообще когда у тебя свободное время в смысле ты Работаешь, работаешь, работаешь. Работа, дом, работа. Ну, знаешь, я думаю, все равно будет время когда-то на выходных. Часик, прогуляться где-нибудь. Вот. Ну, беру тебе, типа, пообщаемся. А как тебя еще раз зовут? Алиса? Меня помнишь, как зовут? Да, Максим. Давайте сейчас наберу еще, чтобы номер остался. звонит просто я набрал не знаю может тут связи нет а не вот все ну слушай я тогда пойду приятного познакомиться все давай счастливо. слушай ты не пугайся я просто ехал сейчас домой вот Обратите внимание, мне твоя подруга понравилась. Можно пообщаться с ним буквально 30 секунд? Проблема 30 Такой поезд, пропустите сейчас, а то... Подожди секунду. У тебя как зовут? А, я Максим. Мы сейчас, наверное, с подругой, скорее всего, ходили такие по магазинам, что-то покупали для осени. Да. Вот. И такой подошел я пообщаться. Слушай, я смотрю, у тебя красивая улыбка. У тебя, наверное, хороший день. Подруга у тебя вот прям... Заряжает тоже своим классным общением вот. Сейчас, получается, вы куда-то домой едете? Или вы только встретились такие, купили шмотки? Учиться? А, а что ж так поздно? А, и ты, ты, наверное, такая, знаешь, пару пар пропустила И сейчас такая, еще поесть до, доучиться Слушай, у меня не так много времени, вот Давай просто запиши твой номер, плюс что-то такая с подругой у тебя, она такая в, в сторонке стоит, вот, неудобно. Сейчас. Кхм. На, держи. Тебе вообще когда будет удобно набрать пообщаться? Не вечером. Хорошо, если смогу, позвоните. Как тебя еще раз зовут? Аня, все, приятно очень. Давай, с Ну, посмотри. Так хочешь посмотреть? <смех> <смех> так медленно. Он, тут, он, наверное, зашел.